Я уже соскучился по-твоему, да-да. Ну-ка, сахар, да-да. Да-да. Отлично. Так. Ого. Ого. Да-да. Ого. Ништяк. Ну-ка, я... Окей. Это что такое? Ты видел, что это сейчас пробежало? Как будто лягушка. Вот это мне глючит? Реально, крыса. Бля, ты крыса. О! Бляха, напугали, да? А Давай. Вот, держишь. Нифига себе казнил. Вот будет. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, ты кто? Ты че? Когда? Так хорошо меня выдвигают. Бляха, вот они. Помогите. Бля, отстранился. У тебя есть вообще на продажу, чем появилось, нет? ГПШка. Всем доброго времени суток, друзья Меня зовут Валерий и мы продолжаем с вами "Сталкер Тень Чернобыля". Вот, Чернобыля. А, так, а, мы с вами Нашли документы в лаборатории X16, нашли призрака, мертвого призрака, короче, нашли. Вот а, у нас был сон, короче, в этом сне мы увидели снова стрелка. И фишка, короче, которую я не понял. На фотке, я так понял, на которой вот у нас есть фотка, да, этого стрелка и лицо призрака э, как сказал Меченый это один и тот же человек. Вот в это я не въехал. Нифига. Вы сказали, короче, в комментах сопоставить факты. Но я все равно нифига не понял. Вот. Такой вот, вот я, я уж. Итак, нам нужно, короче, отправиться к Сахарову. Выбраться из лаборатории через секретный тоннель и поговорить с Сахаровым. Окей. Также нам нужно отнести документы бармену, язык э -э 16, вот, ну, найти стрелка, понятно, так, из сна, которую мы посмотрели, мы поняли то, что нам нужно э -э найти некого сталкера по кличке Проводник, вот, он находится у нас на кордоне, вроде как, да, так, ну, это понятно, он чувствует лагерь, вот, так что первым делом идем к Сахарову, потом относим документы э, бармену и отправляемся на кордон, искать проводника. Вот. Тут у нас э, вояки, как обычно, да? Вояки, тут мы убили с вами снорков, они тут ползали. Вот. Конечно... 16 пришлось попотеть, потому что мы с вами встретились с контролером. Помимо этого. Так, снорк. Помимо этого. Там надо было бегать, короче. Так, у нас уже 5 ног с ног Окей. Можно сахару, кстати, отдать, он просил. Вот. Также, помимо контроллера там было, короче, на время надо было отключать генератор все излучения, там видели, да, в колбе какой-то мозг огромный, я не знаю, чей это мозг, вот, и мы выяснили, что все излучатели, вот это, это рукотворное, ну как, дело рук человека, так, погоди, тут огонь, здесь никак не закрутить Жесть. и что вы мне прикажете делать леха я устал я уже устал ага, хорошо хорошо тут нам не пролезть нам придется идти так я проголодал нам придется проходить через этот огонь короче хорошо хорошо перезарядка не забываем это дело не забываем Там так жестко, короче, долбят, слышишь, да? Как будто Не знаю, как будто с ракетами Это может вертушки там долбят, так? Чисто, чисто Патрончики, гранатки. Патрончики гранатки, хорошо. Теперь знаем, что ой ёпта. Теперь знаем, что ё ё ё ё ё ё ё ё ё ё ё ё ё ё да, вот. Так, а второй, я его там ранил, наверное, да? И убил. Возможно, что убил. Да. Так. Хорошечно. Оружие. То есть ножик. Упал воу воу воу воу воу воу воу воу воу воу воу воу воу воу вау вау вау беги! вау беги беги вау вау вау вау вау вау вау вау вау вау вау вау вау вау вау вау вау вау <смех> так, туда или сюда Там, по-моему, решетка, я смотрю Возможно Там, может быть, что-нибудь Лежит Но это не точно Бляха, все пусто Все пусто везде Охренеть тут. Лабиринты Ничего-то нет ну вот это, я так понимаю, она сейчас так вот, э, как бы, соединяться, наверное, будет, вот эта труба. Хотя не факт. Пусто. Так, а что по патронам с пистолета? Перезарядиться надо. Так, спекали у нас нормально. и вот пекарем походим. Потому что... -мо! А ч? Я тупо убрал, короче. Пистолет, я думаю, ч. Чё... Зачем? Так, погоди, тут кто-то рычал так сильно, так мощно. Бляха, все пусто. Бочку было раздолбить. который взрывается Так, окей, пусто Движемся дальше Это возможно гигантус проделал такую дыру, да? В решетке Потому что Такую дырищу можно сделать только что-то большое и сильное Так, отлично мы нашли выход на поверхность Теперь нужно Охренеть Охренеть Бляха, вот что, от отключили, короче, все излучения, да, и все, все, сразу все поперли Так, погоди В принципе, недалеко от Сахарова Нужно найти... А, они там защищают, короче, чьих-то Я думаю, меня то они не увидят, наверное, скорее всего. Хотя фиг, знает. Если увидят, то это будет плохо. Так, как как как как мне это добраться? Надо аккуратненько, чтобы не разбиться. Оп. Оп. Отлично. Поэтому ты туда пока не ходи, чтобы мне попасть под обстрел. А да, кстати, будешь поблизости? Загляни к нам в бункер. А, -а, а, это Сахаров вызвал военные вертолеты. Он типа контактирует с этими свояками, что ли? Ну, солдат, я все равно туда не буду. А, смотрю, улетели. Все, зачистил. Так, кадавры там. Да. Ну ладно, я попробую с ними не связываться. Так, сторонка я так погоди. через бункер. Смотри, смотри, поперли. Видимо, оттуда, да, с той территории, короче, которая под обстрелом была, поперли, видишь, снорки За пределы. Конечно, жить-то хочется, жить-то хочется. Смотри, забегал, забегал, забегал. А. О, вон, вон пошел. Кыш отсюда. Так, поделом тебе. Так, нога. Ногу я заберу. Окей. Все в принципе хорошо все в принципе гладко все хорошо да да да да нет где твой да да Я уже соскучился по-твоему. Да-да. Ну-ка, Сахаров. Да-да? Да-да? Отлично. Так. вы замечательно потрудились, Меченый. Отключение излучения позволяет снарядить новые экспедиции и исследовать недоступные прежде территории. И еще. Впредь в отношении вас мы будем следовать максимально благоприятной ценовой политике. Окей. Спасибо. Так, мне нужна работа. Принести часть тела снорка у меня есть, кстати Я берусь, давай а, Я по поводу здания, На, держи, держи стопа Снорка, так, две с половиной, хорошо Научную аптечку мне дал Так, а, что еще У меня, погоди, у меня что-то есть Это Бенгальский огонь Капля да -да. Огненный шар Да-да. Сли... Так, золотая рыбка Пружина батарейки там какой-то гравий нужен но у меня нет допустим да да погоди я сначала сейчас тут выложу тогда ноги с норка все потому что они они мне в принципе не нужны артефакты я сейчас тебе какие-то продам вот что еще 11 гранат пятерку мы оставляем так вот эти вот 4 нормально 3 3 так, так, вот это 13 у нас Оставляем 5, 5 5 бинтов Хорошо 5 аптечек таких Нормально В принципе Хоть немножко, короче, оставить место Так, что у нас здесь? Нападение на персонал, завершение Отчет об исследовании группы, личные заметки, военный оборудование, окей, сжигатель рукотворен, шаги от призрака еще одна загадка, второй сон. Так, это мы все читали. Это все мы читали, это мы все увидели, это мы все знаем. Окей, так, Сахаров, иди сюда, поторгуемся. Будем торговаться. Иди сюда. Смотри, у него пень, наверное, второй стоит, да? второй Да-да. Да-да, правильно? Так, а печенье, что тебя интересует? Окей, меня интересует, что у тебя есть вообще из товара Какие-то тут супер-пупер комбинезоны Окей, производимые одним... Комбинезон Сева. Производимый одним из оборонных киевских нит, данный комбинезон предоставляет отличную альтернативу другим сталкерским комбинезонам, изготовленным в кустарных условиях. Представляет из себя отличное сочетание бронированного комбинезона, системы дыхания с замкнутым циклом, а также встроенной системы подавления действия аномальных полей. За счет удобного подбора материалов является хорошим выбором. Единственный недостаток – его цена. 45 косарей. Ну, в принципе, для нас, для нас это небольшая не цена. Но я не знаю, что лучше. Оставить комбинезон призрака или взять вот этот комбинезон. Вот. Так, патроны я заберу. Окей, для дробаша у меня патронов, в принципе, хватает. Вот так, а, что тебе продать? Продать тебе надо вот это. Кровотечение, да, получается. Так. Вот это. Потом. А, радиация 10. Де... Погоди. Радиация 10. А, ну все правильно. Окей. Так. Огненный шар, выносливость плюс 36. А у меня же есть, да, какой-то там вынос. Рыбку вот эту вот золотую я тоже продам Так, радиация минус 30 у меня есть Значит Так, радиация минус 30 Здоровье плюс 400, радиация минус 20 Минус 30 Вот это я тоже продаю тогда Кровотечение Удар, электрошок Стойкость Выносливость плюс 36 Так у меня есть плюс 73. Окей. Нормуль. Получается на 27,5 косарей, короче, я тут ну, сейчас натарюсь Вот, окей. Хорошечно. насчет комбинезона, не знаю. Давай, наверное, купим просто. Если нет, я его просто уберу в тайник, окей. Все. сейчас сравним, что у нас по этому комбинезону. Да-да! Ого! Ого! Да-да. Ого. Ништяк. Ну-ка, я этот, короче, бронекомбент да -да? оставляю. Я могу продать его за 30 косарей, короче. А вот этот я могу продать за... В принципе, да -да? за 15. А этот у меня возьмет, короче, его за 9 с половиной. Да, я его продам. Все, ништяк. Спасибо, Сахаров. Спасибо. Чтобы приятно да -да. иметь дело, чувак. Так. Здесь все. Здесь, в принципе, все. Теперь нам нужно отправ... зачистить логово снорков. Нет, этим мы заниматься не будем. Окей. Теперь отправляемся к бармену, чтобы отдать ему отдать ему, короче, документы. Все, в бар. Я надеюсь, в баре. Надеюсь, в баре Утихло все, потому что там был какой-то кипыш вообще жесткий. Надеюсь, на это, что там все отлично теперь. Теперь нужно только пробраться, короче, через э, территорию, через эту, по-моему, дикая, да, территория, или как там ее называют, через нее, чтобы. Так, окей. Всякие списания а приходят, короче, в Сбире. Так, э -э через дикую, да, территорию, через эту. Там наемники, бандиты, короче, стурки, кровососы, помните, да? Там вообще дичь какая-то, собак целая куча, надо, короче, будет сейчас аккуратно проходить это все, вот, чтобы Чтоб, короче, нас не покромсали Окей Чуть дождина Так, псевдособакин Это псы А это что такое там? Погоди А, псина Так, я фекли, наверное, возьму Вот это что такое? Что это такое? Ля ты смотри! лет и смотри! Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Так, стопы, я возьму ружье, наверное. Так, я хочу проверить, что вот это такое. Аккуратно. Спокойно, аккуратно, чтобы собаки не загадили. Не загрызли. А, это кусок дерева валяется. Понятно. Я думал, это что-то такое, знаешь, там интересно. О, смотри, бегут. Килокрылая. Пошла вон. Пошла вон. Так. Отлично. Собаки-альбиносы. Собаки-альбиносы. Опа, какуля. Тоже заберу. А кстати, стопу с норка можно было, наверное, продать этому сахарову. Но я думаю, что я, короче, наверное, еще вернусь туда. Возможно. Возможно. Поэтому я потом продам, наверное. И собачьи какашки вот эти. Под названием хвост. Убичики эти. Отлично. Так, хвостов псевдо собак здесь нет этих этих ну, мы проверяли, да, не было ничего. Такие, ладно, перезарядка и пошли. Одна свалила, одна испугалась, свалила. <связывается> <связывается> так, теперь аккуратно, спокойно. А кстати, у меня приборы-то все эти исчезли, да? А одни, смотри, у меня остались. Это где? А... Но они не весят ни черта, поэтому они остаются у нас так это я заберу здесь аккуратно спокойно надо так, пиштя. Пиштя. надо покидать вдруг отсюда эти артефакты полоса правильно понял да чтобы активировать артефакт чтобы он вывалился короче э из аномалии нужно активировать аномалию а он смотри там что-то лежит потому что не активируется это у нас Хэ, хорошо вон, артефакт вылез опа опа я забираю так с тебя что-нибудь все хорошо я вроде как понял вот эту систему короче по добыче артефактов так а вот здесь нужно аккуратно быть наверное нужно взять э, автоматику потому что Последний раз, когда мы здесь проходили, было очень-очень опасно. Ага. Угу. Так. Так, туда можно обходить? Или я смогу здесь обойти? Могу я здесь пройти? Ну, ладно, идем здесь вагончик мы это осматривали я вот не помню или в него нельзя зайти там свет вроде горит ну осматривали нет ветер свободы кабинезон да это наверное я выбрасывал тогда кабинезон у нас мощнявый просто Наш комбинезон просто мощнял. Да, мы это смотрели. Это, наверное, я и выбрасывал когда комбинезон. Так, вот, ну, в принципе здесь нет ничего. Лагерь наемников, наверное, был. Спочка эта мешает, впивается, просто кисть. Окей. Ты это что такое? Ты видел, что-то сейчас пробежало? Как будто лягушка. Это мне глючит. маленькая О, смотри, смотри, что это, что это, что это? Я такого, что вы это такое? Бляха. Она маленькая и страшная. Эй. стопы Это крыса? Это мутированная крыса. Смотри, смотри, смотри. Реал. Реально крыса. Хера. Что-то новенькое, да? Ха -ха. Ля ты крыса. Бляха, вот вот вот не знаю, что лучше, дробаш взять, оставить пока. Или с винтовки ходить Леха, калашом. там собак! Шах, Я в нее сколько. Я обойму, короче, дроби высадил. Она только вот так вот пошевелила ушами, как будто там. правильно я иду да. вообще да. да так у нас где-то здесь это на ночку член да. по дела подземельешь так вот здесь аккуратно, вот здесь я помню, снорк выпрыгнул о-о-о-о, да, у меня один здесь о, их там три или там собак, о, там их три три, три, три, три, три три, три, три, три, да что? эти снорки поганые они то быстро дохнут, то... Хорошо. да в смысле? Нога? Да-да? Нога? Так, там еще один был. Ну иди сюда. Гревнюк. Щад я тут. Урую. Свалил. Засал. Гревнюк. Так, ладно, собаки. Бандюка, твою мать! Вот так фак, вот. О, крыса, крыса! У меня крыса. Вот капельки А с этих крыс-то что-нибудь выпадает или нет? Бляха, не ожидал, вообще клыс увидеть. Так, а вот там мы смотрели что-то, там что-то такое вот. А -а -а, понятно. Смотрели, типа. Леха, ты смотри вон он в тифак. А как его взять? Я смогу вытащить этот слюда. Я смогу вытащить туда слюду. Видал, видал, это новый артефакт. Ладно, потом посмотрим, тут какие-то боевые действия, Это потише будет. Что это за так, откуда стреляешь? Откуда ты где? Васек бандюганов, ты откуда где стрелял? Или его за там где -то, где -то здесь. Мать. это здесь это наверно босс это пишоник бляха, напугали то давай а вот О, себе, кай казнил хрените вот это, кстати, это, больше не кидайте тут своих друзей, не бросайте там. Ствол прибери для начала. Да мы же друзья-то, чё? Доброго дня. Окей, чё расскажешь, Ноба? Да я как-то не в курсе последних событий. Окей, понятно. Так. О, нога норка тебе нужна? Это нужно. Потом еще наберем Так, давай посмотрим, что это такое Кровотечение минус 400 У нас <SL utens> есть какой-то минус кровотечение Сколько там? Кровотечение минус 267 <SL même> Ништяк Значит а Вот этот слезняк мы можем Продать будет А вот этот мы оставим себе Нормуль Аномалия холодец Способна породить такой артефакт При редчайшем экстремальном наборе физических условий В результате получается Полупрозрачный твердый объект Артефакт дорогой и редкостный Миштяк Так э -э Ставим себе Остальные продадим короче да? да так погоди, там ружье какое то ну-ка новая ну-ка ух ты модифицированный но меньше дисперсии этот спас 14 плохо подходит для стрельбы дробью зато идеально для стрельбы жеканом или дротиком Во -во -во -во -во. Дротик у меня есть, да? Хорошо. Тогда, значит, разрядить и выбросить. Вот это мы с собой возьмем. Смотри, спас 14. По 8 патронов. Я помню, в какой-то игре, помню, короче, давно еще играл. Спас-12, короче, был. Он стрелял какими-то огнями... Ну, такими этими... Взрывными, что ли? Разрывными, что ли? Дробью разрывной, что ли, какой-то там. Бляха, вот это было круто. Так. А... все, да, здесь ничего нового. История журнал. Данные справки. Справки у нас тоже ничего. Никаких новых фольклоров и еще подобного. Okay, погнали можно испробовать будет тихо тихо тихо тихо тихо ты кто ты чё когда а, так хорош не выдвигать так. так дружбан отойди я его завалю а? отойди, пожалуйста, я... А, в смысле в смысле ты как живой огонь хорошо поляха еще один пистолет. Ну, мой наверно мой намного круче. Да, смотри. Ну да вот его точность побольше. И он с этим. с глушаком. Ну хер с ним. Так, эти патроны я заберу. Водяру я не пью. Всё, хорошо. Так, ты кто? Хорошо. Окей. А, это долговцы. Отпусти нормально. Оружие. Да нормально все. Я пройду просто мимо и все. Пусти оружие спрячь. Смотри тут кто-то спрятался. Че здесь спрятался? -то? Илья калека. Илья калека. Все, пуль. Ну, в принципе, все Мы, наверное, пришли, да Там Получается Эх, наушники, наушники другие Вываливаются Из ушей, уши кривые Все, мы сейчас, короче, на территории Долго И, и я надеюсь, что Здесь все утихомирилось Ищем бар, в смысле, ищем бар Так, по крайней мере, эти меня не трогают. Но они вроде и не трогали, было все хорошо. Так. Ну, трупаки лежат. отдыхает Как, чуваки, как здесь это? Утихло все, Все нормально? Я могу теперь здесь проходить? А тут э, несколько сумасшедших бегало, бегало короче, что-то на меня агрелись, непонятно. Я не знаю, что я им сделал. Огонь! Бляха, вот они! <звы> Помогите! Я просто, я просто не хочу стрелять, потому что сразу начнется, типа, о, здесь враг, здесь предатель, мочите его. Всё, они ушли? Бля, как стронился! А -а -а -а -а. Роды, а есть какой-то обходной путь к бару? Ты что нахер, нахер? Парни, парни, помогите! помогите Надя. там, <клевый> там хулиганы зрение мешают э -э? леха он там бегает. Вон он я не знаю как, как по-тихому как-то пройти вот чё за два из-за каких-то двух утырков, короче, мне тут мне тут проблемы. Блин. Что я им, что я им сделал? Ты от меня не что я им из от Хорошо. Отлично. Там это, тебе, наверное, можно стрелять? Нет, тебе, наверное, нельзя, ты сталкер обычный. Там Проходи это, не задерживайся. тебе, наверное, можно, Жорик, Жорик, Проходи не задерживайся. Жора, Жора, Жора, тебе можно, наверное, стрелять? Там это, два дебила, короче, сидят, они мне проходу не дают, уже какой раз. Кое-что интересное. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Это что то Так, эй, эй, бармен. Подходи, сталкер. Сюда. Для таких, как ты, у меня всегда есть что интересное. Ну что, меченый, документы из X-16 при тебе? Да, вот они. Так. Ну что, меченый, осталось только с выжигателем разобраться, и на север проход открыт. Готов сейчас отправиться? М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 Точно знаю одно: дорога к центру зоны будет открыта. Открыта? это? Все, что нужно сделать, это пробиться в бункер под антеннами и отключить их. Берешься? В бункер под антеннами? Погоди, понятно, да, понятно. А лаборатория X19 это есть выжигатель мозгов, да? Да, вот еще, начальнику долго я его отметил тебе на карте Нужен доброволец на выполнение какого-то задания на военных складах Если интересно, то можешь зайти к нему С охраной я договорюсь, они тебя пропустят Окей Так А, я отказываюсь, да, от задания Окей Так Есть на примете. уничтожить группу бандитов на агропроме, достать глаз в плоти, убить сталковые. Пыль на этих ломить мясо. Погоди, ломить мясо у меня есть. Да? Ломить мясо. А, или я его продал. А. ломать мясо, это мое у меня. Окей. Так, хорошо. Что у тебя есть вообще на продажу? Чем появилось? Нет? ГПшка мать твою ГПшка бляха. Ну а так сподстволь... Конечно, ГПшку сейчас купим. Погоди, смотри, здесь какие-то еще. 160 армейский бронекостюм СК-9М создан для проведения штурмовых операций в зонах активности аномалий в составе тяжелый армейский бронекостюм серии pc 3 12П встроенный компенсационный костюм шлем сфера 12М представляет великолепную защиту от пулевого и осколочного попадания, при этом не снижает подвижность солдат. Наличие сбалансированной системы защиты от аномального воздействия. Это еще круче, чем у меня сейчас! А это что? Экзоскелет! Да ну на! Экспериментальный образец военного экзоскелета в серийное производство так и не попал в виду чрезвычайной дороговизны и некоторых ошибок в проектировании. Несмотря на это, выпускается малыми партиями на подпольных предприятиях за пределами Украины. Данный экзоскелет относится к третьему поколению. В нем устранены конструктивные недостатки кардинально снижавшие подвижность, а также усиленная броня. Представляет великолепную защиту от пулевого и осколочного попадания, но не гарантирует стойкости к аномалиям. Не, мне стойкость к аномалиям не нужна. Бляха. А это что? Спецавтомат в ВЛА. Создан на базе бесшумной снайперской винтовки винторез, от которой отличается складным прикладом, возможностью вести огонь чередами, а также более емким магазином. Изначально предназначался для применения спецпотразделения в условиях атаки, требующей бесшумной и беспламенной стрельбы. Ну, бляха. Если Нет, нет, ГПшку, конечно. чем я вышел он сейчас пропадет так я делаю так короче я покупаю гпшку я такие, я, исключ, что... покупаю гпшку так э, разрядить отсоединить прицел отсоединить гранатомет Здорово, -х -х. в принципе у, г у гпшки есть Так, ладно, давай, я тебе сейчас продам, короче, надержи. Ну, Прицел тоже забирай, короче. Ну ладно, пускай он забирает, потому что. Вот так. Как так, стоп. У меня какой-то здесь подствольник есть, а Может, а наты гранаты. Этот подойдет? Интересно Нет, я не могу прицепить Подходи, сталкер, для таких, как ты у меня всегда есть -что Ты хрен тебе... с ним, с этим гранатометом, да? Я так полагаю Пускай оно, короче, у меня вот здесь все валяется Не тормози, мужик Моя информация может тебе пригодиться Вот Гранаты я тоже не буду продавать, я сейчас... Все выложу, короче, здесь Changi, Candy, ты Так э -э Где ты? Таких, как ты у меня есть теперь, теперь, теперь Я продам тебе, короче, капли Продам тебе Вот Так, кровотечение Удар Хорошо Радиацию, видите, продам стойкость все остальное я оставляю себе так это черт остальное я оставляю у себя так, это чёрт, это окей окей Подходи, ну на этом наверное, будем заканчивать хорошо блеха не ожидал я в ГПшку встретить вот а, в следующей серии отправимся на кордон. На, кор на кордон? Вот. Нет, а разы, а попробуем найти проводника. Вот. Выжигатели мозгов, отправимся позже. Возможно, может быть, накопим на тот костюм. Сколько он там стоит? А вот этот, если он будет. 160 косарей, короче. 160. Мне соточку надо еще накопить, короче. дружище. Подходи, вот. сталкер. Для таких, как Я ты, думаю... у меня всегда есть кое-что интересное. В принципе, мы накопили туда быстро, да? Я думаю, не составит туда накопить. Возможно. Главное, чтобы он не пропал, этот костюм здесь. Вот. Не тормози, мужик. Моя информация... Кому понравилось, ставим лайки, подписывайся на канал, группу ВКонтакте, подписывайся на Инстаграм, комментируй. И с вами был Валерий. Всем пока.